так всем привет всем привет а, пока пока у нас а, сообщают подписчикам о том что у нас начался эфир соответственно ждем так отлично всем привет привет кто подключается всех приветствую так чуть-чуть мы время немножко сейчас дадим на то чтобы инстаграм всех уведомил о нашем прямом эфире ну и заодно посмотрим сколько у нас сейчас народу соберется ну, потихонечку подключается вижу Пока можете написать, хорошо ли меня слышно, напишите, как у вас настроение, откуда вы напишите, напишите, у вас тоже бабье лето, или, может быть, у вас уже осень началась. Всем привет, привет, привет всем подключающимся. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в сообщениях. Вижу, что участники подключаются. Хотелось бы от вас еще получить обратную связь. Слышно хорошо. Это у нас Татьяна, по-моему, да, Татьяна? В Перми, солнышко. Алсу, Алсу сразу пошла в, этот, в наступление. Планируется ли вновь открытие офиса в Челнах? Все в ваших руках, дорогие друзья. Насколько вы будете активны от этого зависит, будет ли снова открываться в офис в челнах. Так, Пенза, привет, Пенза, настроение супер, отлично. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У вас у всех такие интересные ники, поэтому не знаю, как вас зовут по именам, к сожалению, не могу вам обратиться по имени, если напишите, познакомимся. Привет, Казахстан! Казахстан, Кастанай, привет! Так, друзья, я вдруг сейчас обнаружила, что я забыла ручку, поэтому я сейчас быстренько метнусь за ручкой. Вы пока пишите, пишите, да. Сейчас, секунду. так я вернулась так ручка мне может пригодиться я люблю когда у меня есть рядом куда писать и что писать так мы пока с алсу поболтаем алсу пишет это была не атака это был просто вопрос алсу я уж так что прямо сразу с важных вопросов я приветствую такой подход то есть, если есть какие-то насущные, злободневные, беспокоящие вас вопросы, нечего ходить вокруг да около, нужно прямо сразу в лоб. Так, что нужно сделать для этого? Ну, это вообще отдельная тема. Я думаю, что если у вас есть в этом интерес, мы с вами можем пообщаться. Так, а, вот Настя пишет из Губахи, Пермский край, у нас солнышко. Ну, отлично. Значит, бабе лето у нас... Шерствует, шерствует по стране, а, наслаждаемся теплыми солнечными деньгами. Так, ну что? А, вот а, Татьяна пишет, что они смотрят троем прямой эфир. Ну, вообще классно! Когда смотришь прямой эфир, кем-то, а не один, это вдвойне-втройне интереснее, потому что можно сразу обменяться своими какими-то впечатлениями, мнениями, обсудить, то есть есть с кем сразу обсудить то, что вы слышите. Это вообще классно. Приветствую. Так, хорошо. Ну что, я тогда расскажу немножко, где мы с вами все собрались. Наверное, представлюсь для кого-то. Возможно, кто-то не знаком со мной, и расскажу, для чего мы все собрались. О, привет из Санкт-Петербурга! Классно! У нас такая география, замечательно! Питер, привет! Если еще напишите, как вас зовут, вообще будет чудесно. Ну что, я вас приветствую на нашей новой площадке и эта площадка называется Виктори Форева. Это площадка, командная площадка нашей структуры, структуры компании Ламбре, которая носит название Легендарная 13 -е». Натали, привет. Для. Я знаю, что для многих новых консультантов, которые пришли в компанию там последние несколько лет, наверное, да, и сейчас приходят, для них вообще непонятно, почему 13-е, почему легендарная, вот, поэтому нам с вами вообще предстоит, я думаю, что придумать, выбрать название для нашей команды, для которых было бы, которое было бы понятно, и вы смогли бы принять участие в создании этого названия. Ну а так вот, если рассказать предысторию, почему 13-е, почему легендарная, потому что на сегодняшний день это одна из самых крупнейших структур в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, то есть и география достаточно обширная, это одна из самых крупных структур, больших структур в компании. И это одна из самых ну так скажем старых структур да? то есть у, у нас есть история 20-летняя история, потому что основателем этой команды была моя мама идрисова гульсина, которая была первым консультантом компании «Ламбре» на территории россии. Вот, и она выбирала название, она выбирала серийный номер регистрационных номеров, и вот выбор пал на 13 номер, и поэтому у самых первых консультантов серийные номера в регистрационных номерах начинались с цифры 13. Вот отсюда пошло, пошло название Lambre 13 легендарная команда Lambre 13 Вот это как бы для тех, кто недавно пришел в компанию, и вам такая немножко историческая справка небольшая. Вот, и, соответственно, раньше мы могли определить принадлежность к структуре вот именно с помощью этих первых цифр, то есть можно было понять, что вот у кого контракт начинается с цифры 13, тот, соответственно, принадлежит к этой структуре. Со временем, конечно, эта серия закончилась, 13-я, то есть просто выбрали количество номеров. И появились уже другие номера, и поэтому сейчас определить принадлежность компании можно, ой, к нашей команде можно только спросив у своего наставника. Вообще, какой, если вы, например, не знаете, какой структуре вы принадлежите? Дива, привет. А спросите у своего наставника, спросите, а кто наш вышестоящий наставник, какой команде, то есть в какой команде мы состоим, вот. И если вы, если вам наставник скажет, что мы в команде, вы в команде, Гульназа Дорисовой, то есть в моей команде, соответственно, вы являетесь частью команды Ламбре 13 и являетесь частью нашей большой большой команды. Вот, это вот такая небольшая историческая справка, но у меня есть такое желание с вами на эту тему как-то, как-нибудь пообщаться и, возможно, придумать какое-то новое название, которое вас будет вдохновлять и будет вас действительно объединять. Но это дело будущего, может быть, недалекого, но будущего. Как же говорят, да, что... Как корабль назовешь, так он и поплывет, вот, поэтому я думаю, что мы с вами выберем название для нашего корабля для нового плавания и поднимем флаг, что называется. Почему я сейчас завела об этом разговор, и вот хочу у вас спросить, знаете ли вы о том, что с 1 октября в компании начинается новая жизнь? Напишите, пожалуйста, кто в курсе тех изменений, которые предстоят с 1 октября. Если в курсе, напишите, что знаете, если не в курсе, напишите, что первый раз слышите. Я такое допускаю, Вот, но хочу сказать, что с завтрашнего дня практически буквально с 1 октября в компании наступает новая жизнь. Напишите в чате, кто в курсе. Так, Дмитрий знает. То, что Дмитрий знает, это я тоже знаю, потому что с Димой мы непосредственно общались. Так, Питер тоже в курсе. Хорошо. Альбина знает, знает, знает. Отлично, слышали. Елена пишет, слышали. Слухи дошли, да. Ага. Хорошо. А, ну, смотрите, я рада, что вы все в курсе, и, а, возможно, не все понятно в, в, том, в тех изменениях, которые будут происходить, но а, я вас прошу за это не переживать. И мы с вами все ближайшее время посвятим тому, чтобы а, что тому, чтобы разобраться во всех изменениях. Вот Алсу, а, например. Слышала, что будет 30% и все на этом. Но это не все. Это только часть всех изменений и далеко не самое интересное. Вот, поэтому Алсу спросите у своего наставника: а что, какие будут перемены, как все изменится? Какая мне от этого выгода? Да? И это первый вариант. А второй вариант вот на этом у нас на нашем командном аккаунте в IGTV есть записи первой презентации которая прошла в Москве в середине сентября, посмотрите записи и посмотрите, какие перемены планируются и как вы можете использовать эти перемены в свою пользу, какую выгоду вы можете из этого извлечь, потому что наступает очень интересное время. Так, хорошо, ну, большинство знает, большинство слышали, отлично. И в связи с тем, что у нас вот в компании перемены, и я возобновляю такую активную работу со своей структурой, со своей командой, будет много нового, много интересного. Я думаю, что вам это будет интересно, и мы с вами будем смотреть в сторону бизнеса, в сторону того, как свое присутствие в компании Ламбре еще и превратить в очень хороший доход. Ну и, наверное, пару слов о себе. Меня зовут Гульнас Идрисова, как я уже сказала, да, я являюсь таким последователем и продолжателем дела своей мамы, о которой я вам уже рассказала вкратце, и развиваю бизнес в компании Ламбре. И с нетерпением жду вот этих новых перемен, потому что, с моей точки зрения, для построения сети, для того, чтобы действительно это превратить в такой доходный бизнес, это очень позитивный, интересный перемен. Вот. Ну, для чего мы сегодня с вами здесь собрались? Почему я вас тут, я вас так интригующе-интригующе собирала? Это как раз часть того большого плана по нашей совместной работе, и я начинаю объединять людей, в том числе вот через прямые эфиры, тех, кто заинтересован в создании структуры, в построении сети, в заработках, в хороших заработках, и, соответственно, кто готов развивать бизнес «Ламбре». И э, запланированные активности, всякие там конкурсы, движухи и так далее. И о, о, о, о чем-то из этого я вам сейчас расскажу, а что-то буду рассказывать по мере того, как мы будем продвигаться. Вот. И я вас всех интриговала э, вот такой вот коробочкой, да, то есть я показывала, что вот, вот такая коробочка ждет своего обладателя. Она действительно ждет своего обладателя. Скажите, пожалуйста, если среди участников нашего эфира те, кто подумал, что для того, чтобы получить эту коробочку, достаточно просто прийти на прямой эфир, и в эфире у нас состоится розыгрыш этой коробочки, и как бы вот так вот. Просто могло сложиться такое впечатление, в Инстаграме очень много подобных таких вещей, или же вы все-таки... У вас все-таки есть понимание того, что эта коробочка – это не самое главное, и за этой коробочкой стоит что-то более ценное. Вот. Кто понял, как вот первый вариант, который сказал – пишите цифру 1, а кто понимает, что это все-таки что-то другое, пишите цифру 2 что это не просто будет розыгрыш в прямом эфире, коробочки с интересным наполнением. Я пока вам не скажу, что внутри коробочки, об этом я скажу в конце. Вот, а пока хотелось бы узнать, как с каким настроем вы пришли. Вот. Второй вариант. Отлично, я рада. И если вы поняли как первый вариант, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, потому что ничего в этом такого нет. Это на сегодняшний день очень распространенная практика. Но я, я рада, что везде стоит, все написали цифру 2, потому что я хотела бы, чтобы мы с вами настроились на работу, скажем так. Не на просто получение какой-то халявы на работу, и коробочку эту можно будет действительно получить, получив при этом для себя более ценные. Все эти материальные розыгрыши, подарки, это, конечно, приятно, это здорово, это интересно, это то, что подогревает наш интерес, но задача все-таки стоит в том, чтобы либо отработать какой-то свой навык, да, то есть либо чему-то научиться, либо просто начать делать, потому что для того, чтобы иногда, для того, чтобы начать делать, нам нужен какой-то ну, какой еще дополнительный фактор, чтобы мы наконец-то решились. Вот. И поэтому коробочка – это некая такая морковка, но самое ценное, самое ценное – это тот путь, который мы проходим при достижении этих наших всевозможных коробочек. Так вот, сегодня я вас собрала для того, чтобы объявить о старте, ну, как мы его назовем, конкурс, розыгрыш. Сейчас у меня тут закрылось, закрылись условия, хочу, чтобы они были у меня перед глазами. Я же вам сейчас буду рассказывать о том, что нам нужно сделать для того, чтобы получить эту коробочку. Вот, и сегодня я объявлю этот первый конкурс в который продлится по 9 октября, с 1 по 9 октября. Вот мы с вами октябрь начнем с, с нового такого участия в конкурсе. Участие абсолютно добровольное, то есть все, кто хочет, могут принять в этом участие. И условия достаточно простые, условия достаточно простые. Итак, я назвала этот розыгрыш «Косметичка Ламбре». Будет такой хэштег у этого конкурса свой «Косметичка Ламбре» и суть этого розыгрыша будет заключаться в том, что нужно будет написать в Instagram пост-отзыв о любом любимом продукте из ассортимента компании «Ламбре». И это может быть текстовый вариант, то есть, вы можете текстом написать, вы можете снять видео, если вы не хотите писать много-много букв, да, то есть, можете отснять видеоматериал и разместить это в Инстаграм, на, на своей странице в Инстаграм. Количество постов не ограничено. Вы можете написать про такое количество продукта, отзывов, сколько хотите. Можете один написать, можете 10 написать, можете 20 написать. То есть это все опять-таки зависит от вашего желания. Но каждый пост будет увеличивать ваши шансы, на победу в этом розыгрыше. Для того, чтобы мы могли отслеживать ваши посты, для того, чтобы мы могли видеть участников этого розыгрыша, в посте нужно будет указать наш аккаунт, наш командный аккаунт и указать хэштег этого розыгрыша «Косметичка Ламбре». Вы сейчас можете прямо так подробно все не запоминать и не записывать, да. Все условия, подробные условия этого розыгрыша мы разместим во всех наших чатах. Вот, поэтому если вы не состоите в каких-то наших чатах, то тоже либо напишите вот под этим эфиром то, что у вас нет в чатах, мы вас добавим в какой-нибудь один из чатов, да. Или просто обратитесь к своему наставнику, уж попросите, чтобы он вас тоже добавил в какой-то один из чатов. Дальше. Следующий шаг, после того, как вы написали пост с отзывом, там, написали все нужные хэштеги, указали аккаунт, вам нужно будет прислать ссылку на этот пост на наш, в, в директ нашего командного аккаунта, чтобы мы могли вам присвоить порядковый номер. А, то есть каждому посту мы будем присваивать порядковый номер. Еще, кстати, один лайфхак, хочу с вами поделиться. Будете делать посты. Укажите не только вот наш командный аккаунт, не только хэштег-конкурс, укажите еще аккаунт нашей общей корпоративной Ламбре.ру. В этом случае у вас появится шанс, что наш корпоративный аккаунт сделает репост, и ваш пост увидит, сейчас на аккаунте там больше 10 тысяч человек, то есть ваш пост увидит очень большое количество людей. То есть вы таким образом привлечете внимание к своему аккаунту. Вот, Алсу написал, что у меня нет чата, все, Алсу, мы вас взяли на заметку и, соответственно, с вами свяжемся. Вот у меня есть переживание, что пропадут сообщения в эфира, вы под эфиром, да, то есть они не сохранятся. Алсу, напишите, пожалуйста, нам в директ, на командный аккаунт, что у вас нет чата, чтобы мы не потеряли вас, чтобы мы не потеряли ваши сообщения, чтобы мы могли вас добавить, хорошо? Вот, сделайте это, пожалуйста. У меня есть переживание, что сообщения под эфиром пропадут после того, как мы сохраним его. Вот, возвращаясь, значит. Пишите, присылайте ссылку наш командный аккаунт на свой пост с отзывом, и мы вам присваиваем сразу номер. Вот. Значит, какие условия еще есть? Ваш аккаунт должен быть открытым. Да, то есть чтобы к нему был доступ нам в том числе. И вы должны быть подписаны на наш командный аккаунт Виктори Форева. Вот, то есть все, вот это основные условия для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше. И последнее, самое, наверное, такое тоже важное условие, мы будем подводить итоги этого розыгрыша 11 октября в 12 часов дня, точно так же, вот по Москве. И для того, чтобы получить приз, нужно будет принять участие в этом розыгрыше, ой, в этом эфире. То есть нужно будет, нужно будет быть на эфире. Вот. И, соответственно, получить приз может только тот, кто напишет пост, выиграет в этом розыгрыше и будет участвовать в прямом эфире по подведению итогов этого розыгрыша. Вот. Ну, это как бы достаточно простое. Ну, теперь давайте покажу, что в коробочке, да, то есть еще раз... Это, это, конечно, круто-классно, коробочка, да. но э, у нас с вами будет задача не просто выиграть коробочку, наша с вами задача научиться писать отзывы, кстати, сейчас мы к этому вопросу еще вернемся, вот, и э, начать делать, начать, э, если, например, вы еще не начали ничего делать все в своем аккаунте Instagram, вы потихонечку начнете э, совершать э, такие необходимые бизнес-действия для того, чтобы получать результат. Как мы за этот розыгрыш, как минимум, научимся писать и размещать отзывы. Вот. Соответственно, лучшие отзывы мы точно также будем у себя в сторис размещать, ссылки на эти посты, для того, чтобы вы могли посмотреть, а как другие пишут. Вы всегда сможете посмотреть посты других участников по хэштегу по общему хэштегу, который у нас будет. Поэтому мы будем вот... у нас будет такая десятидневка, посвященная отработке навыка по написанию отзывов. Так, ну что, смотрим, что в коробочке. Кто хочет, кому интересно. Или вам все равно, вам самое главное написать отзывы, научиться писать отзывы, начать их писать. И, как говорится, главное участие, а не выигрыш. Или все-таки интересно, или все-таки мне показать. Или оставим интригу до конца. Вы, вы за какой вариант? Вам какой вариант ближе? Угу. О, Татьяне интересно, Алсу тоже хочет знать. Так, интересно, показать, все требуют показать. Хорошо, показываю. Итак, вот это вот у нас с вами красивая коробочка, кому-то из вас обязательно достанется, и она не пустая, естественно, в ней есть три интересных продукта, три. Значит так, первый продукт это сыворотка, сыворотка, это у нас сыворотка с ядом гадюки, кто хочет получить себе такую сыворотку? Вот, я вообще в последнее время практически пользуюсь только сыворотками. Это один из моих любимых продуктов. Вот. И сыворотка то есть для меня это такой must have продукт. Так, О, уже появились желающие, кому хотелось бы получить этот, эту сыворотку. И в этой же коробочке вторая сыворотка. Сыворотка с, со слизью улитки. Вот, то есть, вот две таких сыворотки вы точно получите. А тот, кто победит в этом розыгрыше, примет участие в нашем, в нашем таком конкурсе. Две сыворотки будет вам. Но есть третий продукт. Есть третий продукт, и об этом третьем продукте на сегодняшний день знают единицы. Его нет в продаже, его практически на территории России еще не объявлен старт продаж. Если даже он есть в продаже, то в ограниченном количестве, совсем там несколько штук, вот. таким это подпольно завезенный, что называется, но еще в старт продаж этого продукта не объявлен. Так, может кто-то догадается, о каком продукте идет речь у вас будет возможность получить в качестве подарка продукт, который на сегодняшний день еще не продается на территории России и Казахстана. Кто-нибудь догадался? Мы, кстати, анонсировали в наших чатах информацию об этом продукте. Алсу пишет, я и про сыворотки не знала. У вас сегодня день открытий, здорово. Все, вы угадали. В этой коробке еще будет новинка, это антисептик. У нас в ассортименте появляется вообще бомбический продукт, антисептик для рук. Это гель для рук с антисептическими свойствами, это то, что на сегодняшний день просто должно быть у каждого практически, и э, в, в октябре этот продукт появится в продаже на агентствах, но на сегодняшний день, почему я сказала, что его практически нет в продаже, так только контрабандная партия, но в кавычках контрабандная. Вот, соответственно, э, вот такой продукт у нас с вами появляется, и у вас появится возможность попробовать в числе первых этот продукт. Я уже, конечно же, попробовала, а, во-первых, здесь очень большой объем. То есть он очень экономичный и с очень приятным запахом. Несмотря на то, что это антисептик, то есть он не воняет спиртом, как некоторые антисептики, а при этом обладает очень таким приятным запахом. В нем есть увлажняющие компоненты. Поэтому вот этот продукт, я думаю, будет одним из хитов наших продаж. Вот, вот одним словом... В коробочке у нас с вами две сыворотки, гель, и, соответственно, у вас будет возможность получить это в качестве подарка для себя. Так, ну что, кто готов участвовать в нашем конкурсе? Кому интересно, кто примет участие? Жду вашей обратной реакции. Как вам? Кто хочет побороться, пока вы пишете, я скажу один маленький секрет. Да? Кто-то до этого догадается, кому-то я просто подскажу. Когда начинаются какие-то движухи, какая-то активность, количество участников в подобных акциях бывает небольшое. Да, то есть вы видите, у нас сейчас на эфире достаточно небольшое количество людей, там какое-то количество еще посмотрят записи, а кто-то включится, а кто-то придумает для себя какие-то отмазки, типа А, я никогда не выигрываю, у меня никогда не везет и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, шансов получить приз гораздо больше. Вот. И поэтому не упускайте эту возможность. Во-первых, научиться писать отзывы. Во-вторых, научиться приучить себя делать, совершать действия, которые приведут к результату. И третье, это получить подарки. Это как, знаете, как в анекдоте, да, там мужчина приходит изо дня в день в храм, молится, Господи, позволь мне выиграть лотерею, позволь мне выиграть лотерею, позволь мне выиграть лотерею. День за дня, ходит и ходит, ходит и ходит. А, тут уже архангелы пришли к Всевышнему и говорят, слушай, ну он так просит, так просит, ну дай-то ему возможность выиграть в лотерею. Ну, он сколько уже просит очень сильно хочет. А, Всевышний говорит, так я же не против, я только за. Ну так он пусть хоть лотерейный билет-то купит. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, в числе тех, кто покупает лотерейные билеты для того, чтобы выиграть. И лотере... Купить лотерейный билет – это действие. Так, ну что, я вижу, что вы готовы участвовать, готовы побороться, И вот я хочу приз, принимаю участие, хочу побороться в ваши эти смайлы. Так, классно, значит, к конкурсу быть. Тогда у меня к вам следующий вопрос, скажите пожалуйста умеете ли вы писать продающие отзывы, то есть изучали ли вы эту тему или вы будете писать вот как вам бог на душу положит, что называется, да? вот как смогу так и напишу. Кто изучал этот вопрос, кто учился писать отзывы, а кто еще пока не изучал этот вопрос, для кого это новое? Я этот вопрос задаю для того, чтобы понимать, нужно ли мне вам рассказывать, как написать хороший отзыв. Или вы уже владеете этой информацией, и мне не нужно об этом рассказывать. Напишите, пожалуйста, в чате, в сообщениях. Вот, пишите, не изучала, не умею. Ага. Угу. Спасибо, что честно говорите об этом. Когда вы честно о чем-то говорите, вы получаете возможность получить информацию, знания, которые, после чего вы уже вряд ли скажете, что не умею, не умею, не изучал. Отлично, Но ну, тогда вы сегодня, кроме того, что вы первыми получили информацию о предстоящем розыгрыше, вы еще сейчас научитесь, как написать продающий отзыв. Будем учиться. Мини пишет, отлично. Хорошо, ну что, вот сейчас будет небольшой такой блок информации, как написать продающий отзыв. И вот здесь вот можно будет записать, просто по пунктам записать, что важно отразить в отзыве. Значит, смотрите, как я уже сказала, вы можете сделать либо текстовый отзыв «Написать текстом», либо «Сделать видео», можно сделать и то, и другое, то есть для тех, кто любит смотреть видео, у вас будет видео, для тех, кто любит читать, у вас будет текстовый материал. Вот, в первом случае, когда у вас есть видео, то есть здесь все понятно, у вас будет видео с продуктом, будете вы, будет ваш голос, будет ваша энергетика, то есть это вообще очень классный формат. В случае, если вы пишете тексты отзыв, то вам нужна будет в Инстаграме как минимум фотография для того, чтобы оформить этот отзыв. Соответственно, я вам рекомендую я вам рекомендую брать не готовые фотографии из интернета, а сделать свою фотографию, на которой будет продукт, и будете вы. да, То есть вы с продуктом. Это первое, это как бы визуальное отображение продукта, о котором вы будете писать отзыв. То есть это говорит о том, что это действительно ваш, ваш отзыв, это ваша информация, это ваши впечатления, то есть это ваше, а не чье-то там в интернете где-то найденное. Это первое. А второй момент. Вот скажите, пожалуйста, когда мы с вами пишем отзыв, с какой целью пишется отзыв? Какова цель у этого у отзыва? Как вы думаете? Какова цель у отзыва? Так, чтобы больше людей узнали о продукции, это реклама. Какова цель этих действий? Для чего все это делается? Это же не сама цель, я так понимаю, да? Ну хорошо, много людей узнают об этом продукте, и что вам с этого? Заинтересовать в чем? Реклама для чего? Что в спросе? для чего мы все это делаем? Чтобы подписывать через интернет, чтобы увеличить объем продаж. Для продажи. Все, отлично. Вот наконец-то вы сказали это слово для того, чтобы у вас этот продукт купили. То есть мы с вами отзывы пишем для того, чтобы продать этот продукт. То есть цель отзыва – это продажа, да, отлично, все, мы дошли, докопались до сути, вот, и со всеми вытекающими, чтобы заработать, в дальнейшем там подписать, может быть, или так далее. Увеличить продажи, да, для того, чтобы продать, вот, это ключевая причина, а не просто для того, чтобы рассказать всему миру о том, какой замечательный продукт у нас с вами есть, вот, и, соответственно, в этом отзыве обязательно должно, должно быть все то, что будет помогать купить этот продукт. Должно быть то, что помогает ответить на вопросы, которые мы задаем, когда мы принимаем решение, покупать или не покупать. Вот. Поэтому, когда будете писать отзыв, ставьте себя просто на место клиента и, возможно, тот перечень вопросов, который я вам сейчас дам, он не будет исчерпывающим. Вы сами себе еще что-то добавите поставив себя на место клиента и поняв, как вы принимаете решение о покупке, какой информации недостаточно, чего не хватает для того, чтобы купить эту продукцию. И первое, что я хочу сказать по поводу, вот, вернее, это вот уже второе, да, первое мы с вами сказали о визуальном отображении этого продукта, второе – это то, что в вашем посте должны быть эмоции и должна быть информация. То есть, если у вас есть только эмоции, то этого может быть недостаточно для того, чтобы принять решение о покупке. Если там будут только сухая информация, не будет хватать эмоциональной вот этой подачи и, соответственно, это тоже будет работать в минус в принятии решения о покупке. Поэтому вот через видео передать эмоции, конечно, гораздо легче. Да, поэтому И я говорю о том, что видеоформат, он такой более эффективный. Но подумайте о том, что в тексте вы тоже можете свои эмоции передать, свои ощущения, не только написать сухие факты, но при этом добавить туда свои эмоции, свои впечатления. Потому что мы с вами будем писать отзыв только на тот продукт, который вы лично попробовали. Вот. И если вы, у вас нет личного опыта применения этого продукта, вам, точно, вам будет сложно написать а, правдивый, такой интересный, а, продающий отзыв. Вот, соответственно, второй момент, который нужно для себя запомнить, что у вас должны быть эмоции и должны быть э, факты, должна быть какая-то информация для принятия решения. Вот, это второй момент. Итак, сейчас давайте посмотрим на структуру отзыва, на какие вопросы вам нужно будет ответить в, в этом отзыве. И первый вопрос. Первый пункт. Вы в первом пункте, то есть в самом начале, рассказываете о том, о чем вы сейчас будете рассказывать, о каком продукте, о чем вы хотите рассказать, что это такое. Да, то есть вот, например, антисептический гель для рук. Да? то есть я рассказываю о том, то есть я говорю о том, что за продукт я сейчас буду описывать. Это первое. Второе. Второе, на что нужно ответить, это вопрос, почему я приняла решение или принял решение приобрести этот продукт? Почему я решила потратить деньги для того, чтобы купить этот продукт? Да? То есть, это очень важный момент, потому что он как раз отображает ту проблему, которая, например, у вас была, или та задача, которая у вас была, и которую вы планировали решить с помощью этого продукта. Да? То есть таким образом мы в этом пункте описываем те проблемы, которые решает этот продукт. Итак, второй пункт это почему я приняла решение купить этот продукт. То есть какая у меня была задача или какая у меня была проблема. Дальше. Третьим пунктом у нас будет пункт сомнениями. Были ли у меня сомнения, когда я покупала этот продукт? То есть напишите о том, какие сомнения вы испытывали, покупая этот продукт. Это тоже очень важный момент, потому что все наши клиенты испытывают точно такие же сомнения, как и мы. Поэтому напишите о том, какие сомнения вы испытывали перед покупкой этого продукта. Четвертый пункт, он как раз отрабатывает вопрос сомнениями, то есть что было решающим в покупке этого продукта для вас, то есть почему вы все-таки решили купить этот продукт, несмотря на те сомнения, которые у вас были, какой фактор для вас оказался решающим, что для вас стало важно. Итак, четвертый пункт, что стало решающим при принятии решения приобрести данный продукт. Пятый пункт. Здесь мы уже переходим к тем результатам, к тем впечатлениям, которые мы получили после использования продукта. Соответственно, пятым пунктом у нас с вами идет, идут наши впечатления, которые мы получили либо в процессе применения этого продукта, либо после применения этого продукта. Впечатления. Это вот как раз те самые эмоции, которые мы испытываем а, применяя продукт или в а, виде результата этого продукта то есть наши впечатления шестым пунктом вот после того как мы написали свои впечатления эмоциональные э, впечатления мы пишем результат который мы получили После использования этого продукта или в процессе использования продукта то есть, какой результат мы получаем? Удалось ли нам решить нашу проблему? Да? То есть, вот у нас была какая-то задача, удалось ли нам решить эту задачу? То есть, как нам удалось решить эту задачу? И если, например, результат превзошел ваше ожидание, об этом тоже стоит написать. То есть, каковы были ваши ожидания и какой результат вы в итоге получили. И насколько он, например, там, превзошел ваши ожидания. Если, например, результат соответствует вашим ожиданиям, то, в принципе, достаточно описать просто сам результат. Но если есть такая ситуация, когда результат превзошел ваши ожидания, об этом обязательно стоит написать. То есть вы ожидали вот там что-то, а получили во много раз больше. То есть об этом тоже пишите. Или, например... А был результат, например, вы ожидали один результат, а там плюсом вы получили еще целую кучу других результатов, да, то есть об этом тоже пишите, то есть какие-то результаты, которые вы даже не ожидали. И дальше мы переходим к блоку пунктов, где мы уже обращаемся к нашим потенциальным покупателям. Седьмым пунктом мы с вами будем разбирать, нашу, ну условно говоря, целевую аудиторию этого продукта. То есть мы напишем ответ на вопрос, кому мы рекомендуем этот продукт, кому мы можем порекомендовать этот продукт. Вот, и соответственно здесь пишем о том, кому этот продукт может быть полезен. Восьмым пунктом мы с вами снова возвращаемся к сомнениям и мы как бы обращаемся к сомневающимся, то есть, что вы можете сказать тем людям, которые сомневаются в принятии решения. То есть, вот они, например, думают, купить или не купить. Здесь вы можете снова повторить тот аргумент, который для вас был ключевым или привести еще какие-то другие аргументы. То есть, вы представьте, что вы обращаетесь к клиенту, который, условно говоря, выслушал всю вашу вот эту презентацию, да, отзыв это по большому счету презентация, и сомневается. Вот. и э, здесь мы с вами добавляем еще какую-то информацию или может быть какое-то эмоциональное высказывание, когда э, э, то есть мы пытаемся либо снизить важность этих сомнений или отработать эти сомнения, то есть мы здесь обращаемся к сомнениям наших потенциальных клиентов. Вот. Ну и, соответственно, самый последний пункт, Напишите, как можно приобрести этот продукт, потому что очень часто в отзывах там, ну все красиво, все так хорошо написано, все я уже хочу купить этот продукт, но не написано, как купить этот продукт, где купить этот продукт, то есть поэтому в конце обязательно напишите, как можно приобрести этот продукт, либо к вам там обратиться, либо по ссылке куда-то там пройти, то есть напишите о том, как человек, которому это стало интересно может приобрести этот продукт. Вот, то есть вот 9 основных пунктов, я надеюсь успели себе так тезисно записать, но даже если не успели, запись у нас останется, и можно будет пересмотреть и снова себе законспектировать. Как вам такая структура отзыва, первое ваше впечатление? А напомните, пожалуйста, про первый пункт. В первом пункте мы с вами описываем, то есть называем тот продукт, про который будем писать. Напишите о том, о чем вы сейчас будете писать. Сыворотка по уходу за кожей лица с ядом гадюки. Чтобы я понимала, о чем сейчас пойдет речь. Отзыв на что? Угу. Так, колсу все, приняла себе в работу, я так понимаю, эту структура отзыва. Так, остальные. Угу. Жду вашей обратной связи. Или вы там... Быстро-быстро конспектируете. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь. Все, принято. Вот мужчины, они такие, знаете, структурированные. Все, принято. Ага, отлично. Вижу ваши смайлы. Ага. Хорошо. Ну что? Структура отзыва есть, теперь осталось дело за малым – это начать делать. Вот, поэтому наш с вами розыгрыш стартует практически после нашей сегодняшней вот этой встречи, после прямого эфира, несмотря на то, что в условиях там официально написано с 1 октября, поэтому вояйте отзывы, пишите, не забывайте отмечать хэштеги и аккаунт. Более подробные условия в наших чатах появятся уже сегодня. Ну и, соответственно, подведем итоги 11 октября. И, соответственно, будем вас держать в курсе обязательно всех тех интересных отзывов, которые вы будете размещать. Вот, Это такой у нас с вами первый раз, разогревочный конкурс для того, чтобы нам всем включиться. Идей на самом деле очень много всяких, и будем их воплощать. Следующие идеи я думаю, что объявлю уже на следующий конкурс, объявлю на следующих прямых эфирах. Ну что, в принципе, я все рассказала, что хотела вам сегодня рассказать. Благодарю вас за участие в нашем первом командном эфире. вот, И желаю вам продаж с ваших отзывов. Отзыв не ради отзыва, отзыв не ради конкурса. Пусть эти отзывы приведут вам клиентов. Если есть какие-то вопросы, если есть что сказать, пишите в сообщениях, и будем с вами прощаться. Спасибо вам за участие, эфир состоялся благодаря вам. Много полезной информации. Ну вот, впереди, у нас все с вами впереди. Отлично. Ну что, все, тогда на этом все. Всем хорошего движа, продаж и... До встречи на следующих эфирах. Всем пока! Пока!